Всем привет! Вчера во вкусы купила арбуз. Арбуз был не очень вкусный. Цвет розоватый, косточки белые. Сразу видно неспелый. Сегодня получаю сообщение. Мы так тщательно выбирали арбуз для вас. Поставьте ему оценку, пожалуйста. Было невкусно? Верните бонусы или деньги в приложении. Ничего себе! Неужели я могу вернуть деньги за неспелый арбуз? Выбираю в профиле свой заказ. Кликаю на «Оформить возврат». Так, вот мой арбуз. Причина возврата: не нравится вкус. Пишу комментарий, прикрепляю фото и завершаю оформление. Возврат оформлен в 11 часов 07 минут. Интересно, когда вернутся деньги? Сейчас у меня 600 бонусов, но уже через три минуты 973. Быстро, однако, вернулись деньги.